Наша талибанская лаборатория. Будем контактировать. Подготовка к серьезной операции. Юра разбирает. Ну ладно. Ну что, Юра, какие твои прогнозы? Как пойдет, так пойдет. Быстро тут. Золотой получается. Ну попробуем. Есть, что-то бахнуло. Вторая серия. Э контакт. Есть контакт. Упала. Не долго еще. Вырывает. Ох, блин! ой-о-о -ой. перегородило? осколками, сейчас потаскать будем блин, ну нету камня Хорошего, бы шарахнуло вот так вот бы побольше бы вот столько пороха мы бы тут все разнесли бы такую пещеру сделали бы да вы блин даёте